один из самых сложных стилей в дизайне вообще молдинги в проектах это сложная кропотливая работа как сделали мы ну, в этом проекте частенько меня спрашивают по поводу отношения к кварц винилу и сейчас я вам покажу что у нас получилось Всем привет! Сегодня у нас обзор очень яркой и интересной квартиры в жилом комплексе «Символ». Автор проекта Марина Мазурова. Реализация от команды «Ремонт Эксперт». Проект выполнен в стиле эклектика, это один из самых сложных стилей в дизайне, потому что здесь нужно сочетать несочетаемые вещи. Но Марина справилась на отлично, и сейчас я вам покажу, что у нас получилось. Итак, это квартира площадью 73 квадратных метра, состоящая из кухни-гостиной, детской, ванной комнаты и спальни с огромной гардеробной. Посмотрите, какие огромные окна в квартире. Их размер 3 на 2 метра. Даже в пасмурную погоду в квартире светло. За окном вы видите небольшую автомобильную дорогу в 17 полос. Поэтому лишний раз окно не откроешь. И поэтому нам пришлось сделать приточно-вытяжную вентиляцию в квартире. Из-за чего у нас 7 разных уровней потолка из гипсокартона для того, чтобы проложить коммуникации для вентиляции. Если потолок сделан из гипсокартона, то всегда есть где разгуляться. Всегда найдется место для потолочного молдинга, незаменимого элемента классического стиля. В данном случае это Орак Декор. Если будет интересна модель, напишите в комментариях, отвечу вам. Вообще молдинги в проектах – это сложная, кропотливая работа, которая делается либо безупречно, либо вообще лучше не делать. Если вам хочется в комнате сделать акцентную стену, то классика – это фотообои, как сделали мы в этом проекте. Вот посмотрите, как гармонично вписались фотообои. Здесь комбинация нескольких цветов – розовый, зеленый, бежевый, белый – в сочетании с кроватью, в сочетании с потолком, дает невообразимый эффект. Люстры в наших проектах – это всегда шедевр, и эта квартира не стала исключением. Дверь в спальне стоит под углом, не люблю такие решения, потому что получаются вот эти вот развернутые углы, которые очень тяжело сделать, чтобы было не стыдно. Но мы справились, приборы отопления мы заменили на трубчатые дизайнерские радиаторы Zender, это заказная позиция, потому что нам их красили в цвет, который мы выбрали по ралу. Ванная комната однозначно шедевр, на шести квадратных метрах у нас поместилась ванна длиной 108 см, это велерой Bosch, шкаф с сушильной и стиральной машиной, а также система инсталляции и шкаф выше с доступом к коммуникациям. Плитка заслуживает отдельного внимания, есть нюансы при укладке, но оно того стоит. Нам не хватило 7 плиток и мы ждали 2 месяца из-за пандемии, пока ее привезут. А вот когда готовился видео, посмотрел на эту плитку, поставки в Россию сейчас пока приостановлены. Смотрите, какая фишка с ванной. Мы сделали специальный уступ, куда уходят ноги, и поэтому вы можете подойти вплотную к ванне и дотянуться до самого края. Очень удачное, верное решение, поэтому по максимуму используйте в своих проектах. В ванне очень много цветов. Синяя плитка, бежевые стены, синий молдинг по периметру розовый потолок в цвет данной плитки на полу у нас черно-белая плитка и такая же плитка сделана на стене выведена в качестве акцентной стены Смотрится очень гармонично, сочетается с этой нежно розовой плиткой. Кухня гостиная совмещена с коридором. И смотрите, как ловко придумано: у вас входная дверь, вы заходите в квартиру, слева и справа у вас дверей нету, то есть слева у вас доступ на кухню, справа у вас доступ в гостиную, но при этом гостиная не просматривает, потому что у нас сделаны две колонны и орнамент, который разделяет коридор и гостиную. Кухня угловая буквы Г, аккуратно вписалась планировку. Места достаточно много, даже мне хватит, а я тут еще повар. На потолке у нас торчит крепление. Это сделано не для груши, а для того, чтобы здесь висел проектор. Он чуть-чуть попозже к нам приедет. И напротив него мы сделали в потолке специальную нишу, где спрятан сам экран. При помощи пульта этот экран выезжает по необходимости. Теперь по поводу чистового покрытия пола. В ванной комнате у нас кермогранит на полу. В комнатах у нас инженерная доска, и вот частенько меня спрашивают по поводу отношения к кварцвинилу. Отличное решение, и вот в этом проекте вы можете видеть кварцвиниловую плитку от компании «Аквафлор». Она сделана под паркетную доску, смотрится очень дорого и при этом отличное покрытие для часового пола. Вишенка на торте в этом проекте – это пано, которое разделяет коридор и гостиную. Делали его на заказ, делали три месяца. Стоит как чугунный мост, даже как два чугунных моста. Вымеряли все до миллиметра. Чтобы полностью понять, насколько эта картина прекрасна, нужно побывать, конечно, в этой квартире. Двери во всем проекте у нас под заказ, сделаны из массива, но в спальне вы можете заметить дверь Invisible, сделанная под покраску, это у нас дверь в гардеробную.